Мы живем в бренном мире, где каждый человек кого-то или чего-то любит. Нет, наверное, что может быть человек, чтоб кого-то или чего-то не любил. У всех есть любовь. У кого-то к живому, у кого-то к неодушевленному или к железе. Сегодня мы рассмотрим тему про признаки любви Всевышнего Творца своих рабов, то есть нас. Какие есть признаки, что Он нас любит. На вопрос... Какая цель от данной темы? Цель простая. Сегодня очень актуально иметь связи, блаты, братьев, дядей на верхушке. А тут речь идет о самом величайшем, о создателе, который создает богатство и бедность, он один. Этот же один создатель создает настроение, ненависть, любовь, и он же и один создает счастье или же несчастье, подъем или же регресс. Это все он, один создатель. И, соответственно, кого он любит, этот создатель, его вся жизнь до конца, будет в безопасности. Выше этого, что нужно. Вот из этого мы решили сегодня рассмотреть данную тему. Сегодня мы расскажем не как мы его любим, а признаки, как он нас любит. Так как некоторые иногда говорят, а любит ли Всевышний меня, нужен ли я ему. Те, которые только идут на путь намаза. Поэтому сегодня будем рассматривать путь любви, то есть как он нас любит. Естественно, есть условия, как его любить, но сегодня мы об этом не расскажем. Есть условия, как его нужно любить. Мы расскажем именно, как Всевышний Сам нас любит. Того, кого он любит, естественно, он тоже будет любить Всевышнего Творца. И обычно их называют «уэли». С арабского языка значит «приближенный», то есть «друг». В Коране об этом очень много аятов, поэтому никто не может это отрицать и отвергать. Хотя есть люди, которые говорят, что «уэли», «аулия улла». Есть такие, которые не нравятся эти слова. Но это в Коране есть, «аулия улла». Есть в Коране этот аят. Эти слова в Коране очень много встречаются. И это все из шариата. Нужна ли нам эта тема? Да, мы обязаны достичь его любви. А именно зачем? В конце этого раза мы скажем, что будет, если человек достиг его любви, и чего лишится, если он не достиг любви. Если как у нас в жизни принято достигать любыми методами сердца противоположного пола, там, с цветами, со стихами, с песнями, что только не делают молодые люди, чтобы чтобы только она посмотрела на него, все, что угодно делает. А мы говорим про Всевышнего, что нужно сделать, чтобы он полюбил нас. Но это будет в следующей теме сегодня же «Любовь от него». Почему именно первый о нем рассказываем, не о нас? Потому что любовь идет сверху вниз. Поэтому в семье, где родители требуют любовь у детей в свой адрес, это глупо, потому что любовь идет сверху вниз пока сам любить не будешь своего ребенка, ждать от него, пока он тебя полюбит. Это все, что ждать на автобусной остановке катер, наверное, или теплогод. Поэтому сегодня мы расскажем, расскажем первое, как он нас любит, а уж в будущем, как мы должны любить его. Сразу же, сразу же хадис приведем из Имама Бухари, том 7-й, страница 190. Здесь говорится про то, что человек, достигая любви Всевышнего Творца, во-первых, как мы сказали, будет в безопасности, полностью уверовавший только в одного Создателя, только считая, что только один является Бог, только один. Первая польза, то, что вред до него не коснется, ни один вред. Об этом вот хадис имама Бухари, где говорится, кто из моих приближенных одному человеку, то есть моему рабу, будет враждовать, я объявлю ему войну. Это вот по поводу к тому, что человек любит всевышнего творца. Если он любит действительно, то данный мир будет за ним идти, не наоборот, То есть он не будет внизу, он будет на высоте. Независимо, какая профессия и какой уровень. И мой раб не сможет приблизиться ко мне больше, чем то, что я приказал. То есть здесь идет речь о фарзах. Это как раз хадис к тем людям, которые говорят, зачем ходить в мечеть, главное ведь в сердце. А фарзы, как намаз, пост, закет, хадж, не выполняет. Плюс после этого еще есть фарзы как подчинение родителям, тоже есть молодые люди, которые говорят, мои родители неверующие, верующие, я подчиняться не буду. Хотя это тоже является фарзом. Если родители говорят «помой полы», то ты обязан подчиниться, это фарз. И вот Аллах говорит, что человек не сможет приблизиться к моей любви, не выполняя фарзы, не сможет. Поэтому условием является, естественно, выполняя фарзы, только можно отстечь его любви. Выполняя нафиль, то есть дополнительные поклонения, он будет приближаться и продолжать приближаться, и в конце я его полюблю. Как раз таки цель наша его довольство, Мы живем не ради детей, ради Всевышнего, мы живем именно чтобы достичь Его довольства. И когда я его полюблю, говорит Священный Творец, я буду его ушами, я буду его глазами, я буду его рукой и ногами. И все, что он у меня спросит, я ему дам. Вот как раз самое лучшее, что мы можем достичь, это все, что мы просим, он даст. Когда люди смотрят на звездопад и говорят, сейчас звезды падают, надо загадать желание, о чем речь, когда есть такой уровень? Когда звезды падают -то от Творца по Его воле, а мы спрашиваем не у звезд, а у Всевышнего Создателя. Но иногда спрашиваем, спрашиваем, а Он не дает. Или же Он дает, мы не видим. Или же Он даст, но не в этом мире. Или же дал бы, но мы недостойны. Иногда мы видим, как дура много делаем дора, и ночью и днем, а результата мы не видим. Весь вопрос? значит, мы не достигли конца этого пути. Ведь в конце пути Аллах что говорит? «И я его в конце полюблю». И тогда, что бы он не спросил, ему дам, что бы он не спросил, я дам, говорит, значит, вывод, когда мы увидим, что он все нам дает, вывод, он, значит, нас и полюбил. И если он будет прибегать ко мне, непременно я его буду защищать. Это из хадиса «Имам Бухари». И, естественно, здесь упоминаются руки, ноги, глаза и уши. Конечно же, чтобы правильно понимать, есть интерпретация, где говорится, что когда Аллах говорит, я буду его рукой. Что это означает? Это означает, что руки наши будут лишь на благом пути. То есть воровать не будет, харам не возьмет. Такое может быть? Может быть, не специально даже может быть. Один был случай, когда один человек, когда покупал на рынке продукты питания, ему взвесили по ошибке больше. И он купил, а оказался больше, его руки купили. И как-то он спит, и ангелы, чтобы он услышал, так невзначай разговаривать между собой, чтобы он услышал, говорят, вот такой такой-то сегодня харам съел. Раньше его степень была высокая, а сейчас степень стала низкая. Раньше был говорит, перед Всевышним высокого уровня, сейчас, говорит, нет. Это просыпается и бежит к тому, что в последний раз покупал. И Всевышний внушает ему именно проблема этого. Харам, в чем был харам? То есть именно от разговора ангелов он понимает. Ему Всевышний помогает, сообщает через ангелов, что у него одна штука того, что купил, всего лишь одна штучка была лишняя, то есть миллиграмм грамм был лишний. Он идет на этот же рынок, покупает у соседа и возвращает лишнее тому продавцу. Возвращается, вечером может спать, и опять же ангелы как невзначай приходят и разговаривают. Вот, этот раб совершил халяль, его степень снова выросла. То есть, видите, руки могут сделать и харам, и неосознанно. Но в хадисе что говорит, кто будет идти на пути любви? Аллах говорит, я буду его рукой. То есть руки не смогут сделать харам, не смогут. Тут не надо понимать, что руки будут Всевышним, нет. Где же говорит, я буду его глазами. Что значит, я буду глазами? Всевышний может быть нашими глазами? Нет, здесь опять же смысл другой. Смысл переносный. Означает, что глаза будут видеть лишь благо, лишь добро, лишь мудрость. То есть зло, или же грехи, или же грязь. Как муха видит на вопрос, каков мир? Муха говорит, кругом мусор. У пчел спрашивает, каков мир? Кругом цветы. И здесь не надо понимать, что мы должны жить э, с розовыми очками, что смотрим, везде красиво, а мусор под носом не видим. Нет, конечно, не в этом смысле. В смысле, оптимист человек, оптимист. А у нас больше распространяется пессимисты. Еда есть, машина есть. В том году на Москвиче был, в этом году на Руно. Говорит, жизнь плохая. На Руно пересел, жизнь плохая. Вот пессимист. Вот это есть муха. Был бы он пчелкой, сказал бы, Жизнь удалась, ведь я теперь норно сел, а другой на столе вообще кушает пом помыло или помыло. И он тоже, говорит, сидит, в СССР было лучше, еды было навалом, денег было навалом, я, говорит, купался в масле, а на столе помыло. А раньше он такие вещи не мог покупать, и, говорит, жизнь плохая. Как плохая? Поэтому человек должен видеть позитив, то есть плюсы. Вот в этом есть глаза. И его рукой. Что означает руки? Всевышний станет рукой моей? Да нет, конечно же. Это означает руки, глаза и ноги, все четыре органа и уши будут слышать только благо, будут видеть только благо, и будут ходить только во благо, и будут делать только благо. Вот это означает из хадиса «я буду его глазами, рукой, ушами». То есть человек будет полностью обезопасен не только от, как у нас принято, э, защиты от колдовства, от невзгод, от проблем. Еще нужна другая защита, чтобы руки не совершили оплошность, чтобы глаза не увидели то, что запрещено, чтобы уши не услышали всякие анекдоты некрасивые, а все это фиксируется памятью. И в памяти остаются эти грязные анекдоты, грязные песни, а потом человек говорит, что у тебя дула не принимается. Конечно, ведь в памяти грязь. Поэтому вот этот хадис именно является тем, что глаза, уши, ноги, руки будут только чистый Дорога чистый путь, и только благо будет. И в конце этого хадиса Имам Бухари про говорит. Все, что он спросит, я дам, все, что он просит. И если он прибегает ко мне, я непременно его буду защищать. А у нас чуть что случается, сразу человек берет телефон или скорой помощи, или МЧС. Как одному учителю подарили попугая, шейх, в классе сидел, в клетке попугай. Попугай выучил шахаду. Сейчас в интернете полно этих видео. И однажды студенты смотрят, шеф сидит, плачет, спрашивают, а зачем плачете? Попугай, говорит, кошка села. А не надо плакать, мы говорит, купим новый. Да я говорит, не за это плачу. А из-за чего? А когда говорит, он выучил, говорит, шагадат, и когда говорит, кошка его начала говорит, раздирать, он шагадат не сказал, он говорит, кричал. И я вот плачу, говорит, а когда я говорит, буду умирать? Я говорит, скажу шагадат, или тоже буду кричать, помогите! Скорый МЧС на помощь. Я говорит, что скажу? Я говорю, а боюсь. Я говорю, что, говорит, попугай говорит? Вот и у нас то же самое. То есть в конце мы что скажем? Мы будем ли перебегать к Аллаху? Или скажем, быстрее аспирин, анальгин, быстрее, быстрее, димедрол, сердце, сердце. То есть что мы будем первым? Это вот самый главный вопрос. А в хадисе что говорит? Он будет прибегать ко мне, я его непременно буду защищать, говорит. То есть, опять же, первостепенный приоритет – это Всевышний. И также говорится в книге Файузер Кадир, что если Всевышний Аллах полюбит один дженнарат, то есть собрание людей, коллектив, если он полюбит, то он их непременно будет испытывать доля. То есть проблемами, как в русском языке ты доверенно проверяй. Возможно, Всевышний бы и не проверил, но раз человек так привык, Говорить и так говорит постоянно. Всевышний тоже проверяет, как и мы проверяем друг друга. Тоже говорит, что Аллах, когда полюбит, тогда он будет проверять проблемами. То есть всегда жизнь сладкая, шоколадная не будет. Он будет проверять. Кого-то проверит богатством, как Сулеймана Алий Куча богатства. Кого-то проверит бедностью. Аиса Алий был бедным. Иисус очень был бедный. Из пророков, наверное, самый бедный это Иисус. Самый бедный. Поэтому он много ходил, у него не было транспорта. Поэтому из-за того, что много ходил, его называют Насех, мессия, многоходящий. Болезнь, самая болезнь, это айуб алейсалям, испытал болезнью. Таким образом, Всевышний тоже испытает и бедностью, и богатством. И тут наверняка кто-то из вас скажет, вот бы меня испытал богатством. Есть такие люди, которые мне бы мне вот, испытал. Бы. Опасно так говорить, Всевышний может дать богатство, Таких мы видели много, которые разбогатели, а потом целая деревня проклинает директора. Деревня проклинает. Стал разбогател, стал богатым, деревня проклинает, сердцем уже лежит, уже все. Поэтому надо следить за языком. И также про любовь Всевышнего Творца в хадисе имама. Муслим, восьмой том, говорится, пророк говорит, что Аллах обращается к ангелу Джабраилю, мир ему. Говорит, я такого-то человека люблю, и ты люби его. Обращается Аллах, ангелу Джабраилу, И после этого ангел начинает тоже его любить, этого человека. Этот человек может быть любой из нас, любой может достичь этого уровня. И далее, когда ангел Дзебрая тоже начинает любить этого человека, начинает любить весь народ неба. То есть небесное создание начинает любить. А затем говорят, «Всевышний Аллах такого-то, такого-то любит, и вы любите». То есть небо обращается... Творение на этот мир обращается, чтобы все, кто живет в этом мире, любили его. И после этого любовь в сердце располагается в адрес этого человека. И все начинают его любить вокруг него. И также и наоборот. Если лаг кого-то будет не любить, то есть обратное. Он говорит ангелу Джиабраэлю мир ему, что я, говорит, такого такого-то не люблю, и ты его не люби. И в этом случае Джабрай тоже начинает его аналогично не любить, и обращается на мир уже творение неба, и говорят они с неба творение небесное, говорят, что Аллах такого-то, такого-то не любит и вы его не любите. В этом случае видно признак или любви Аллаха, или же признак ненависти Аллаха в адрес кого-либо. Поэтому человек должен остерегаться действий, ведущих против воли Всевышнего Творца и больше совершать не то, что нравится народу, а то, что нравится Всевышнему Творцу. Так как один величайший ученый сказал, не стремись, не стремись угодить каждому человеку, не стремись угодить, ты не сможешь угодить никому никогда, говорит. Это давно было сказано, и это факт, действительно, это правда. Никому невозможно угодить. Не стремись угодить, а стремись улучшить отношение свое между Богом, говорит. И вот тогда, говорит, ты увидишь, как вокруг тебя говорит, все будут смотреть, что ты действительно им угодил, хотя ты им не угождал. Ты угодил творцу, а уже творец вселяет в сердца или любовь, или же ненависть.